Хочет влюбляться Гордая, не твоя, но стоит пытаться Выбор пал, на тебе подумала сдаться Шаг я встречу к тебе, ты мной. И вкус шоколада. I'm